Итак, приветствую, друзья, с вами снова я, Илья Пономаренко, и я продолжаю снимать полезные и интересные видео про книжный бизнес на Амазоне в Германии. И сегодня в этом видео хочу рассказать о пяти способах, как можно использовать книгу, то есть как можно, написав книгу, использовать ее для увеличения своего личного дохода. Если тебе это интересно, то оставайся и досмотри это видео обязательно до конца. Как можно использовать книгу для увеличения своего личного дохода? Я выделил для себя 5 основных способов помимо Амазона и книжного бизнеса, о которых сейчас тебе и расскажу. Итак, первый способ – это позиционирование себя как эксперта в узкой области. Допустим, ты работаешь по найму и твоя работа тебе порядком ну, поднадоела, да и зарплата тебя не сильно устраивает. Ты уже, наверное, пытался говорить с твоим шефом о повышении, но по различным причинам он тебе все время отказывает. Один из выходов в такой ситуации – это просто сменить работодателя. Однако на рынке труда таких ведь, как ты, Вась, которые ищут работу и даже круче тебя, ну, очень много. Почему в другой компании должны взять именно тебя? чем ты лучше остальных кандидатов. И тут вступает в игру твоя собственная книга, которой ты показываешь и учишь людей, как надо правильно делать то, чем ты целыми днями занимаешься на работе. Более того, твоя книга продается на Амазоне, и у нее есть уже несколько позитивных отзывов. Когда компания ищет себе сотрудников, ее интерес заключается в том, чтобы взять хорошего специалиста в своей области, который может принести компании дополнительную прибыль. Как ты думаешь, многие ли желающие попасть на ту должность, которую хотел бы ты получить сам, имеют свою собственную книгу и могут доказать, что они действительно специалисты в своем деле? Собственная качественная и классно написанная книга откроет для тебя новые возможности в твоей карьере и сильно упростит тебе задачу найти новую высокооплачиваемую работу. Второй способ заключается в использовании книги вместо визитной карточки. Даже если ее не прочтут, тебя все равно запомнят. Используй это, когда будешь искать для себя новых деловых партнеров или клиентов. Книга моментально повысит твой авторитет и укрепит позицию твоей экспертности, ценности и репутации. Третий способ – это эффективная коммуникация с твоей целевой аудиторией. Ты можешь помогать им через книгу решать свои проблемы, вопросы, затыки и делать их жизнь чуть лучше. В результате твоя целевая аудитория станет к тебе более лояльной. И начнет тебе доверять Само собой, что твоя книга должна быть действительно классной и полезной А это позволит тебе, в свою очередь, выстраивать с твоей целевой аудиторией доверительные отношения И эффективно продавать через книгу твои услуги и продукты Четвертый способ заключается в повышении самооценки и самомотивации. Это работает примерно так же, как когда ты, например, вышел в свет в дорогих брендовых шмотках на крутой тачке или пожил в люксовом отеле. У тебя как будто открывается второе дыхание, появляется больше уверенности в себе и кажется, что ты король этого мира. На такой волне можно совершать великие дела и решать много проблем более эффективно. Используй это для достижения своих целей. И последний, пятый способ монетизации – это использование книги как «Лид Магнит» или give away, Эвэй». Эвэй». По-моему, так по-английски правильно. Для различных рекламных акций, подарков и наращивания своего подписного листа – или, как говорят по-русски, «базы подписчиков». Немцы говорят листа просто, ньюслетер листа. -э, листы». А по-русски говорят «базы подписчиков». Реклама у инфлюенсеров, у Гугла, у Фейсбука и прочих других соцсетей и э, сервисов э, становится все дороже каждый день. Конкурентов, включающих эту рекламу, также становится все больше и больше. Поэтому надо искать альтернативные рабочие методы эффективного канала генерации качественного трафика. Трафик – это э, люди, которые посещают твои площадки продаж. Ну и в нашем случае это э, Amazon. Так вот, э, тебе нужны эффективные каналы генерации качественного трафика. Качественный трафик – это потенциальные клиенты. Один из самых простых и выгодных методов это собрать свою собственную базу подписчиков, свою собственную базу фанатов, выстроить с ними доверительные крепкие отношения, помогать им делать их жизнь лучше и затем продавать им время от времени свои продукты и услуги. Ну и в нашем случае это могут быть книги или какие-нибудь консультации или коучинги или же все что вот угодно. Разумеется, ты должен продавать действительно качественные продукты или услуги, иначе весь концепт не будет работать. Тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным? Тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк. Поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. Не забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя Видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео и там ты найдешь дополнительную полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию или прочли мою книгу «Пять шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет, подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, которые мотивируют людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он приводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. Вкладывают в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100. А в итоге сумма получается с тремя нулями. Я написала ему еще и э, лично, и он в своей консультации э, очень подробно мне рассказал, даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. Э, и именно, знаете, не то, что м, общее, да, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так. Он говорит, лучше вот так, потому-то, потому-то, потому-то. Ведь сегодня так просто. Каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. Мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз состав, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей, реально поможет. Очень советую то, что ты для меня сделал. Огромная благодарность. Еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам, Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание. С тобой был Илья Пономаренко. Мой сайт ильяпономаренко.com Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока!